с высокодоходными депозитами заканчивается. Что делать дальше? Смотрите обязательно данное видео до конца, потому что в последнее время поступает большое количество запросов, связанных с тем, что у нас в марте месяце были высокодоходные депозиты, потому что Центральный банк очень сильно повысил процентную ставку. Российские банки, особенно те, которые подверглись санкциям, предлагали очень высокодоходные депозиты от 22 до 24%. процентов. Эти депозиты заканчиваются. Что с ними делать? Какие есть варианты? Я поделюсь своим Собственным мнением, как я смотрю на данный вопрос и что выбираю лично для себя. У нас было, что называется, аукцион невиданной щедрости в марте 2022 года в связи с тем, что Центральный банк, чтобы удержать финансовую систему России на плаву, очень резко и сильно повысил процентную ставку, чтобы стимулировать спрос на рубли и ограничить спрос, который был в валюте. Повысив процентную ставку, банки отреагировали практически мгновенно, предлагали депозиты до 22-24%. В июне 2022 года эти депозиты закончились, еще тогда была возможность продлить эти депозиты под 15-17%. Та угроза, те риски, которые я вижу в настоящий момент, заключаются в том, что люди действительно очень сильно беспокоятся по поводу того, а что же будет дальше. Давайте немного информации к размышлению, что может быть дальше. Инфляционное давление непосредственно снижается. То есть у нас, получается, всплеск инфляции был обусловлен тем, что возник высокий спрос на валюту, соответственно, инфляционная составляющая и та инфляция, которую Россия получила, она в первую очередь была обусловлена курсовой стоимостью, то есть импортные товары в долларах стали стоить дорого, и это привело к росту цен. То есть инфляция, которую мы наблюдаем в России, она не носит классического монетарного характера, она не вызвана тем, что у людей растут доходы, и от этого растут цены на все товары, а именно вызвана тем, что за счет от валютного курса сейчас мы видим что валютный курс более или менее стабилизируется ведутся разговор о том что доллар будет поднят там в диапазон 70-80 рублей я наверное соглашусь с этим тезисом вопрос как быстро это произойдет и через что это произойдет скорее всего мы сейчас видим что этот механизм реализуется через юань через кросс-курсы потому что у центрального банка нет возможности напрямую оперировать долларами оперируют это через юань через кросс курсы но сегодня не про доллар да сегодня мы все-таки про депозиты и что же делать почему я про это говорю я говорю про инфляцию в том плече, что для нас инфляция является ключевым фактором, ориентируясь на которую Центральный банк определяет свою ключевую ставку. Если инфляция у нас и дальше будет снижаться, если экономика будет адаптироваться к наложенным экономическим санкциям, то по прогнозам и Центрального банка, и Министерства финансов, инфляция в течение двух лет может опять достичь значения 4%. В этой связи нужно понимать, что процентные ставки, скорее всего, будут снижаться. Мы уже сейчас это наблюдаем, и Центральный банк в следующие два года, скорее всего, опустит процентную ставку до 4,5 5 процентов к вопросу от депозитов как это применить то есть первое если мы понимаем что центральный банк будет снижать процентную ставку, что инфляционное давление будет уменьшаться, то в этом случае первое, что нужно сделать, это если у вас есть возможность продлевать депозиты на более длительный срок, и понятно, что в августе-сентябре месяце ставка продления будет уже не та, которая была в июне, и уж тем более не та, которая была в марте месяце. То есть доходность депозитов снизится. Соответственно, если есть возможность открыть долгосрочный депозит от года под процентную ставку в районе 7-8%, вы можете зафиксировать для себя доходность, которая в горизонте 1-2 года действительно будет в номинальном выражении выше, чем реальная инфляция. Это первый вариант, который можно рассматривать. Второй вариант, который можно рассматривать, это покупка облигаций. Здесь все зависит от уровня ваших компетенций, знаний, навыков, умений. Если достаточно знаний для того, чтобы отбирать самостоятельно облигации и оценивать риски, можете покупать их самостоятельно. Если знаний недостаточно, можно смотреть, на облигационные фонды, биржевые облигационные фонды. Да, какую-то часть прибыли будет съедать вознаграждение управляющей компании, но здесь вы будете иметь возможность получить дополнительный доход. Помимо купонного дохода, который получаете, здесь будет еще и фактор, связанный с падением доходности облигаций. То есть облигации сами будут расти в цене и здесь, соответственно, можно рассчитывать на доходность порядка 8% годовых, 8-10% годовых в зависимости от фондов, какие облигации вы инвестируете. Можно рассчитывать, на такого рода доходность на горизонте в 3 года. То есть в биржевых фондах облигаций такую доходность можно зафиксировать. Да, конечно, сейчас нам такая доходность, наверное, не совсем интересна после 22% депозитов. Но, тем не менее, если объективно посмотреть по отношению к инфляции, здесь на этом временном горизонте в 2 года инфляцию в России можно будет как минимум защитить. Да? Часть данных депозитов имеет смысл перераспределить их в покупку биржевых фондов, которые инвестируют через российские управляющие компании в золото, которое хранится на территории России. Почему это выгодно? Потому что, во-первых, курс доллара сейчас привлекателен для покупки, но прямая покупка долларов не позволяет перевести его в наличную форму. Если переводить в наличную форму, то это стоит достаточно дорого через золото. Этого негативного последствия мы не наблюдаем. Само по себе золото, то есть риск глобальной инфляции, которая присутствует в настоящий момент, то золото будет в какой-то степени абсорбировать. И наряду с тем, что у вас часть средств будет размещена в облигархе, или на депозитах под 7-10% годовых, то добавить сюда золото сейчас, в настоящий момент, мы говорим про конец июля, начало августа 2022 года, это хорошая способ диверсификации для того, чтобы непосредственно купить золото. Расходы не очень высокие, ликвидность высокая, инфраструктурных рисков не несете, если инвестируете через российские компании, управляющие в золото, которое находится на территории России. Это может быть хорошим объектом для инвестиций. Инструментом, который можно рассматривать для себя в качестве объекта для инвестиций в текущих условиях, являются акции компаний-экспортеров. Опять же, это обусловлено тем, что в настоящий момент курс доллара низкий, денежные потоки с учетом валютной переоценки дисконтированы, Которые получают а компании-экспортеры, и, соответственно, прогнозы пересматриваются на негативными. То есть, компания находится под давлением, компания находится на привлекательных уровнях для покупки. Опять-таки, я не говорю о том, что кризис закончился, и сейчас нужно на всю котлету покупать акции компании-экспортеров, но, тем не менее, я сейчас говорю о том, что у людей заканчиваются значительные депозиты, и какие есть альтернативы. Перекладываться в другие депозиты имеет смысл, нужно понимать, что получите более низкую доходность. Если вы разбавляете это компаниями-экспортерами, то это позволяет получить что называется положительную плавучесть и покупать акции по привлекательной цене. Нельзя при этом исключать, что опять-таки акции могут еще российских компаний снизиться на 15-20%, но и вы можете размещать свои депозиты там на следующие 3-6 месяцев. У вас будут облигации в портфеле и часть дохода, который получаете с облигаций, можно направлять на докупку акций российских компаний. Чего бы я точно, наверное, не стал бы делать в настоящий момент, так это рассматривать для себя покупку недвижимости в качестве объекта, для инвестиций, потому что здесь, на мой взгляд, все-таки у нас есть проблемы с располагаемым уровнем дохода. Здесь вот этот вот навес наличности, который может прийти на рынок, может привести к тому, что цены на недвижимость могут быть еще задернуты, но цены находятся на высоких значениях. То есть отношение рыночной цены недвижимости к среднему доходу, который располагает россияне, достаточно высокий. Это первый вариант, что касается недвижимости. Второй, как я уже говорил, если инфляция будет снижаться, процентная ставка центрального банка будет снижаться. Я не исключаю, что в следующие полтора-два года цены на недвижимость могут скорректироваться на 20-30%. Поэтому на эти два года наиболее разумно находиться в облигациях, в депозитах, в золоте в акции компаний экспортеров с тем чтобы через полтора-два года ставки по ипотеке будут снижены цены на недвижимость снизятся и можно будет частично зафиксировать прибыль в облигациях, депозитах и акциях и переложиться в недвижимость, если для вас актуален вопрос покупки недвижимости или улучшения жилищных условий. Если вы со мной согласны, напишите комментарий под данным видео. Если не согласны, да, и у вас есть своя собственная точка зрения, или вы считаете, что можно еще что-то добавить в инвестиционный портфель, обязательно добавляйте комментарий, это будет полезно для наших слушателей и нашего сообщества. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока.